всем привет с вами макс риск мы продолжаем это 7 монет я советую нам нужно еще продолжать что прям закончить эту кладку Ой, извините закончить эту кладку оу я-то знаю местности это китайцы сделали это прям как приватим с спиничком и сидят тут а, Царь и его... Люди uh -huh. И тут бой происходит На Арии, на Диктала Так они вроде не в нижнем бою Нормально Если ты пойдешь сюда Уключить защиту для безопасности Тем самым улучшить свою защиту На 100% Ну на 30 там На 40 Тоже очень хорошо Так и я прикрою тебя Ладно, ладно, ладно. сила отлично повернула я Так, потихонечку идем, как вы знаете. Чем мы ближе, тем усильнее. сильнее так, Цель выбрана. Блин, ничего не уродцы? А. 52 на. А, цель нужно выбрать здесь. Я так думаю, кто знает. Да. Больше, убиваешь. Давай тогда туда ну, Что-то поделать Куда он, кстати? Меня там с мешком Весут убивай ворон, ворон, да? Там, да. давай, добивай Ладно, а, ну слабочку Нужно его добивать Да, давай, я добью Так а я добью на этого, в конце, ну и на это а, немножко меня у еще есть урон, нормально, есть, М -м -м. может быть может быть, Майнкрафт сыграем, а, я думаю, что роль в Майнкрафт тоже будет ходить а не так часто, обычно, страшно, и, а, и. да. А, а блин, страх. Ай больно здесь, сюда. Я бы ничего не используюсь. Чего я не использую так, давай. Под лучше стой. Жалко не там. А на. Блин, здесь будет. Ну ладно. На. Да. А, блин, страхи. Ну, блин, минус, сразу специально. Мир слабость. Ладно, какой-то удар, но я сделаю. Конечно. Боря был, отлично. Так, ты мой. Ну. А. Давай, ты тоже. Зачем у нас стекси напиши. у тебя крышка. Капите, дуло. Вот. Да. Сейчас мы тебя брым. Да. 아, я помню <гнём> так что мы взяли эту штучку то плохо ну, вот, 48 88 зачем минимально 38 все победа отлично 10 левел для бой мы так долго этого ждали помните о обычно обычно обычно так ну давай сразимся попробуем хоть проиграем так проиграем что нас призвали в этот земли чтобы творить зло и разрушение прям здесь земли, да? понятно впрочем не все сразу начнем с уничтожения небольшого отряда или крымов вроде вас ах ты файр взял потом уже умеем не будет классно на вор давать вам доступно новый герой чародей пламени oh, oh, oh, класс новый чародей пламени я боюсь тысячу монет новый сандачок три персонажа mm. магазин ну, реально зачем искать искать отряд ведь. посмотреть еще отряд. Oh, да, как класс. пять точка восемь пять точка семь Уже про меня, да? 40, 10, 2, 3. 40, десять 2, 3. Тот я самый Окей. <клёк> хуже? Получше <связь> а ты. По статистике. майга. всем 5.8. Блядь, прям расстояние, слушайте. 40. Суровия тут даже не знаю. об этом взял 6.7, а... А. слабый 45 6 слушайте 45 на да? 50к а. так ворки орки потом уже эти злодей орки основа пошли врубать снима так мы там прокачались там некоторые изменили новоспособности у них там окей Опа, oh, wow. так писал, чтобы дарить разрешение вроде у тебя ничего не бывает. Самый сильный это по центре, а остальные мы уже видим. По статистике мы их побеждаем. отлично. Но дело в том, что они скорее всего уже будут стак блоков брать и до 60 блоков. Или по одной брать, будет. и один босс по 10-15 планет, 6 прям там. Прям, по-моему, 100 слоев, типа того. Да. да, вон, кстати, на картинке. Похож. Да, похож. Так, и думаем Алло, с Ладно, друзья, игра не с украинцами. Про будущее уже рассказывал. Маштэжи рассказывал. Сейчас я вот настал. Поэтому все пусть смотрят. А, с вами был Макс Риск. Всем удачи и пока!